день сегодня я покажу элементы магнитного двигателя ну я не покажу полностью двигатель но принцип его построения итак у нас есть магнит это источник магнитного поля ну, который будет вместо множества маленьких магнитов будет один магнит это просто подставка пачка магнитов как всегда стальные шарики Я прикрою магнит, чтобы не было удара. Вот так вот я хочу показать, что происходит. Это ротор, бронзовый диск. Два магнита расколот. То есть это был один магнит. То есть в зависимости от полярности либо притягивается, либо нет. Очень большое значение имеет этот диск. Теперь я соединяю, собираю на диске на притяжении, ну, как магнит был. Поляса разделились, но они сейчас... Притягиваются. Меняем. В данном случае они отталкиваются. Теперь взаимодействие полноценное. Теперь мы для большей, так сказать, взаимодействия с магнитным полем сделаем такую, такую фишку. Развернем магниты таким образом. Ну, я сделаю импульс. Так. Можно сделать даже вот так. Для уменьшения трения. Нет, с этим не получится. Ну вот, вращается в магнитном поле, я его даже приторможу. Теперь, как вы думаете, что будет, если я в этом месте намотаю катушку на концах этих магнитов? Намотаю катушку, которая при вращении будет, естественно, в магнитном поле будет создаваться электрическое поле катушки. И это магнитное поле нужно развернуть таким образом, чтобы поддерживать вращение. Ну вот я жду ваших предложений, как именно намотать эту катушку. У меня варианты уже есть. Я пока их не буду показывать. Как видите, идет вращение в магнитном поле. Естественно, домены повернуться в магните, развернуться. И система войдет в состояние покоя. Но это не то, что там залипание один раз проскочил, как об этом думают. Что, главное один раз проскочить Нет, домены все равно выровняются э, В наивыгоднейшем Энергетическом положении Таким образом, чтобы <coughs> Стоял магнит Остановился Домены развернуться. Потом, когда вы уберете С этого магнитного поля общего Магнит Домены вернутся обратно Я это уже показывал на предыдущем оп опыте своем Магнитная буря это взаимодействие приходит не мгновенно, а с течением времени. Домены назад могут выстрелиться в течение часа. То есть я вам показал, как магнитное поле вращает, может вращать ротор. Шарики в этом случае выполняют просто роль подшипника. У меня нет подшипника с минимальным скольжением. Конечно, если я запущу импульс, а э, кто нам мешает здесь поставить маховик? Причем, смотря какой маховик, который может выдавать электростатику. Если я уберу нижний магнит, вот этот, Ничего не изменится, будет вращение дольше. Э -э, нижний магнит ⁇ это как... Э -э, если я переверну полюс, его будут выталкивать отсюда, он будет наклонен. А -а, то есть ротор будет не вертикально находиться, а под углом. Вот, видите, вот он <coughs> проходит циклы. Циклы перестройки доменов. Двух магнитов. Домены не жестко закреплены, они, они передвигаются, они взаимодействуют друг с другом в теле э, магнита. Вот что происходит. Это нестабильная среда. Домены это не имеют своего четкого места, вот они не двигаются, там не перемещаются. Они от, имеют э, относительную э, свободу перемещения. Причем они, они это делают, скажем, все вместе перестраиваются друг относительно друга, и поэтому такой вот маятник, он показан, проходит циклы, так же самое, как и математический маятник, проходит циклы, и там и там электрические процессы. На этом все. И если перевернуть, если убрать нижний магнит, а повторяю, вращение будет очень долго. Ну так, гораздо дольше.